Между тем, проблема хищения денежных средств населения в банках с помощью двойной бухгалтерии достигла таких масштабов, что дальше прятать голову в песок нельзя. Так считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году с депозитов граждан банкирами было разворовано ни много ни мало 57 миллиардов рублей. Эти деньги принимались на депозит, но в отчетности не отображались, испаряясь в неизвестном направлении. По нашей оценке можно уверенно говорить о потерях населением страны на так называемых забалансовых вкладах более 100 миллиардов рублей. И это только за минувший 2016 год. В 2016-м было выявлено 9 банков, замешанных в махинациях с депозитами физлиц. По данным АСВ, каждый седьмой банк, лишенный лицензии за последние полтора года, вел двойную бухгалтерию. Жертвами забалансовых вкладов оказались более 70 тысяч человек. Как правило, такие банки работали по принципу пылесоса, заманивая клиентов сверхвысокими ставками. Рекордсменом за последние полтора года стал Арксбанк. К моменту отзыва лицензии там была обнаружена дыра в 32 миллиарда рублей неучтенных вкладов. Похищен, на 90% денежных средств вкладчиков. В меньших масштабах, но по той же схеме, разворовывались средства в стелла банке, -банке военно промышленном банке росинтерт Камском горизонте и банке НКБ. Уже неоднократно было замечено, что вывод средств начинается заранее в качестве подготовки к банкротству. Когда наступает время Че, все уже выведено, все спрятано, и банкиры зачастую избегали реального уголовного наказания. Почему подобное стало возможным? Ответ прост. Слепота чиновников Центробанка позволяла банковскому жулью спокойно грузовиками вывозить наличные. Финансовый регулятор молчал, когда на Неглинную поступали сигналы о нарушениях в том или ином финансово-кредитном учреждении. Но ЦБ не при принимал никаких мер по нивелированию возникающих проблем. Эльвира Набиулина пеняет, что у ЦБ нет необходимых полномочий для привлечения к ответственности тех, кто перепутал личный карман и депозит своего клиента. Так, например, условным сроком отделались пять топ-менеджеров Дикбанка, где с вкладов исчез миллиард рублей. К четырем годам условно был приговорен владелец банка «Фининвест», похитивший полтора миллиарда рублей. Только сейчас, когда ушли в неизвестном направлении сотни миллиардов рублей, в ЦБ подготовили законопроект, предусматривающий от 6 до 10 лет лишения свободы за внебалансовые вклады. Кроме того, Банк России выступает за то, чтобы создать федеральный реестр вкладчиков. Это позволит каждому имеющему депозит проверить, учтены его деньги банком или нет. Сколько потребуется парламенту для рассмотрения этих законопроектов, сложно сказать. Ясно одно. В эти минуты банковское жулье продолжает воровать деньги из депозитов доверчивых платчиков. И пока конца сложившемуся беспределу не видно. Екатерина Аркалова, Мария Ваткина, Царьград.